Вас приветствует корпорация здоровых, успешных и свободных людей. Да что там это у тебя за работа? Это вот Ванька мой целый день за баранкой. слесаря, актеры, вот они пашут. А за компьютером сидеть, под кнопкам тюкать, это ж много мозгов не надо, Макс. Я, к вашему сведению, на компьютере вот на этот дом натюкал. Так я и говорю, молодец. Те, кто имеет колоссальное желание быть богатым, приглашаем корпорацию